Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Магивара и добро пожаловать в новую часть по дуэлям. Сегодня мы будем играть пиками от соперников, меняться и, и выигрывать или проигрывать, как повезет. А, вчера не было видосика, потому что я э, немножечко выбился из калии, грубо говоря так можно сказать. И вот э, не получилось мне записать видео немного ладно все запить а, давайте лучше играть плохо раскрыл карту конечно а, не обращайте внимание на мой уставший голос все-таки давайте здесь раскроем все-таки съедают силы некоторые это грусть и печаль в сердце так что ребят самое главное в вашем возрасте детском не печальтесь и наполняйте сердце радостью Сейчас как философ разговариваю так ну мне против дарила не знаю не получится отыграть да уж тем более когда я еще от дыма получил косарик у нас есть стул а, стул против дарила вполне себе можно еще как-то сделать в автоатаку под прошлым видеороликом вы неплохо так собрали лайков и просмотров по этим дуэлям так что я обязательно пер для вас следующую часть это круто что вам такое нравится вот прояв активности на этом видеоролике тоже буду благодарен вам за это так у нас здесь Дарил просто прячется за этот э -э блок Мы здесь спокойно выигрываем Дэрил, он даже не тратит тулту специально оставляет на шельфе, я так понял, чтобы потом меня быстренько анни аннигилировать. И будет стоять за стенкой еще три часа, да? Неприятно, надо было раскрывать стенку. М Обалдеть, видели? Я 20 раз, 20 раз пытался нажать на ульту, а она никак не включалась. Ну ладно. У меня есть один гаджет. Китаем сразу ульту. А эта шелесть сразу смывается под канализацию. Так, надо что-то придумать. Ну, Лалу можно заморозить ее и выиграть позицию буквально. У меня пассивка на урон, чтобы снижался, если замораживается противник. карта гладиаторы конечно вчера было получше так ну найс, шелли неплохо так под, подставит под мои пульки вчера карта была получше никогда не сдавайся но не записал бывает а, ну здесь у него три гаджета полю нет два гаджета еще один гаджет у него есть один потратил наш вроде один раз только качество использовал. И что мы делаем? Мы делаем... Набиваем мульту. Вот что мы делаем. Он кидает свой гаджет. У меня еще дым здесь. Хорошо. Тотики не мульту. Попробуем. Заморозим его с помощью гаджета. И... Его И умирает дым. Это отлично. Мы выигрываем первую каточку. Переходим к следующей. Так, ребят, я собрал такой вот пик. Такой же, как и у противника. Естественно, я все скопировал. Полетели сразу же играть. дэм бем бем Так, противники здесь быстро находятся. Кубки как бы, ну, 870-900 буквально попадаются. Да, это сложно. Попадаются такие противники. Барли. Если честно, Барли сжирает мой пик полностью с нуля, если только не раскрыть стенки через Шелли. Ненавижу здесь Барлиев. Просто тошнит от этих сидячих тараканчиков. Рыцарь в замке. Ну реально, скинчик еще подходит. Рыцарь. Окей, у меня есть ульта уже. А мы можем залететь или что-то сделать, но ну, судя по урону, который выдает этот Барлей, я просто умираю, да? А он слишком сильно меня дамажит своими тычками. Это ГГ походу реально. На ли мы ничего не сделали, кроме как накопили ульту. Давайте попробуем на Шелли. Бессмысленно ультовать, менять стенки. Ведь я не достану по радиусу. Тут можно было выкидывать. блин да как он достает ну смотрите на него он еще закидывает ульту еще и попадает эта тычка но это просто невозможно меня на этом вот здесь не получится мне кажется сделать ничего да ульта не достает просто невозможно все, я умер. Ладно, пик следующий. Полетели. Так, взяла этот пик. Турецкий. С Барлеем. Последнюю каточку отыграем. Против меня Биби Тикейл. Кубки. Кубки у нас 800. на каждом персе. Поэтому будут поменьше. Конечно, слабее соперники. даже тут... Даже вот так вот делает противник нас, наш просто идет в тупую наш на наши атаки, умирает. А мы можем на тике, конечно, проиграть против тика. Ну у меня еще есть хил. ему вот. до ульты как до Китая пешком. Очень много еще атаковать, атаковать. Так, ну дым уже идет. И можно, в принципе, поджимать у сульты. Да, он просто там даже и не выберется с гаджетом. Это изи. Ну, барлей это просто лофа. Берите сюда. Барлея самое главное. А хотя я выпущу видеоролик к 11 часам. Поэтому. Вот А, он гейл просто сдается. Вот, да. Повезло. Выиграли два раза, проиграли один. Ну, если тебе понравился такой видеоролик, то ставь лайкосик, подписывайся на канал. Всем удачи и всем пока-пока.